Всем привет! Игра Moncast набирает безумные обороты популярности. На неделе игра обогнала по онлайну Велику GTA 5. Онлайн выше, чем в Фолгасе в 3 раза. Конечно, из-за огромного охвата в игре появляются новые игроки. Мы привыкли называть их нубами. И из-за того, что они новички, нубасики допускают ошибки. О основных 5 ошибках мы поговорим в этом видео. Приветствую тебя на канале Чейок ТВ. В этом видео я тебе покажу 5 ошибок, которые допускают нубы в игре Among Us. Первая и самая основная ошибка, которую допускают игроки, которые только начинают играть, это рандомный бег по карте. Как только ты заспавнился на месте старта, то ты сразу открывай карту. По карте ты будешь искать задания, которые нужно выполнять. Но ну, а если ты будешь просто скитаться по карте, следя за игроками, то они будут считать тебя подозрительным. Также очень важно выполнять задание сразу, потому что игроки увидят то, что ты свой, ты выполняешь задание, и они будут тебе доверять. И они не будут э, обвинять тебя в том, что мол, ты убийца. Все увидели то, что ты выполнил задание, таск заполнился, все, они тебе доверяют. Поэтому нужно выполнять задание с места старта. Это прям очень сильно важно. Не скитайся по карте, повторюсь, потому что скитаются по карте только убийцы. Ну а если ты уже выполнился задание и ты аккуратно ходишь по карте, то тебе лучше всегда держаться группой. Во-первых, убийца будет искать одиночку, которого можно убить. Ну а ты будешь в группе с теми, кто уже выполнил задание или выполняет, и это прям будет безопасно. Ну а я тебе рассказал первую ошибку, поэтому я перехожу ко второй. Ну а вторая тоже важная ошибка, это преследование игрока при игре за убийцу. Если тебе прям фартануло, и из одной из первых игр тебе повезло быть убийцей, то тогда ни в коем случае не преследуй игрока. Лучше с места старта иди и выполняй якобы задание. И одно из заданий это, к примеру, чинить проводку. Почему именно чинить проводку? Потому что это задание долгое. Нужно сначала тут починить, там и потом там. В общем, это три пункта лучше идешь к одному месту, потом ко второму, и если видели игроки, как ты делал эту проводку, то лучше уходи от них, потому что третье будет финальное. Также одно из долгих заданий это скачивание данных. Также если после просмотра ролика ты пойдешь играть в игру и ты будешь мирным, то тогда лучше изучи места, в которых чинится проводка и скачиваются данные. Это прям очень сильно важно. Второй важный момент я тебе рассказал. Поэтому следует перейти к третьей ошибке, которую допускает на басике. Ну а третья, тоже основная ошибка, это обвинять кого-нибудь без причины. Эту ошибку допускает на басике при игре хоть за убийца, хоть за мирного игрока. И когда начинается голосование, игрок начинает скидывать вину на абсолютно рандомного человека, без всяких доказательств. Ну, возможно, ты спросишь... Почему это ошибка? Ведь вылетит игрок, но быстрее закончится игра, но на самом деле все плохо. На самом деле это очень грубая ошибка, потому что если этот игрок окажется невиновным, то следующим, кто вылетит из корабля, это будешь ты. Потому что ты обвинял игрока, который оказался мирным, все подумают игроки, то, что ты предатель, потому что тебе нужно было скинуть кого-нибудь с корабля. И это будет весьма логично. В общем, если ты будешь обвинять кого-то невиновного и без всяких доказательств, то тогда следующим с корабля вылетишь ты. Поэтому ни в коем случае не допускай эту ошибку. Но я перехожу к следующей. Четвертая ошибка относится к игрокам, которые опять же играют за убийцу. Ни в коем случае не убивай никого в коридоре. Потому что, во-первых, там очень много бегает игроков. Во-вторых... Там камеры. Если ты подобрал себе жертву, то тогда очень аккуратно посмотри, куда он бежит. И тогда можно с ним закрыться и спокойно убить его в каком-нибудь кабинете. Но ни в коем случае не убивай никого в коридоре. Также, если ты будешь убивать кого-то в кабинете, посмотри, чтобы рядом не было вообще никаких игроков. Потому что может забежать какой-нибудь игрок, который тебя так тупо спалит. Поэтому лучше закрывать двери, когда ты стоишь с игроком один на один. Ну а после того, как ты кого-нибудь убьешь, тогда прыгай в люк и тоже переходи по этому люку в какой-нибудь другой кабинет, в котором нету игроков, чтобы спокойно выйти и никто тебя не видел. Пятая финальная ошибка, она очень-очень сильно плачебная. Это применение читов в обычной игре. Если ты хочешь скачать читы для игры Among Us, Пожалуйста, не применяй их в обычной игре. Ты будешь мешать обычным игрокам. Лучшее применение и основное для этих читов — это троллить друга. Троллить друга читами — это бесценно. Пожалуйста, не применяй их ни в коем случае в обычной руме. Ты очень сильно мешаешь игрокам. Ну и тем более они просто уйдут с комнаты, в которой играли с тобой. А на этом мой ролик подходит к концу. Ролик оказался достаточно интересным. Я рассказал пять основных ошибок. И, пожалуйста, напиши в комментарии, допускал ли ты их в обычной игре. Будет очень интересно прочитать. Я отвечу на каждый комментарий и лайкну интересные, потому что я очень люблю комментарии. А на этом ролик подошел к концу. Ты был на канале Чайёк ТВ. Спасибо за просмотр. Спасибо за то, что ты есть, дышишь, за то, что ты не допускаешь ошибки, за то, что ты пьешь воду. А, пока.